Теперь ясна тема? Поехали дальше. Вот смотрите, есть два варианта жить в мегаполисе. Первый вариант – из меня высасывают энергию. Второй, второй вариант – я отдаю всем энергию, добровольно. Люди в мегаполисе все нуждаются в энергии. Вот если вы едете в метро, вы что видите? вокруг себя. Видите, усталые, хмурые, несчастные, замученные лица. Очень редко можно увидеть человека, который улыбается и радуется как-то другим. Понимаете, вот это очень важно понять, что если вы живете в мегаполисе, то нужно настроиться на то, чтобы отдавать самому. Это очень сильная жизненная позиция. Мы экспериментировали с друзьями, когда я жил в Москве. Просто, во-первых, что нужно сделать? Нужно всегда подпитываться этой энергией. Человек не должен быть наедине с собой. Нужна подпитка, поэтому нужны наушники. Когда человек что-то слушает, он через это хочет он или не хочет, он постоянно получает заряд. Понимаете? Поэтому жить в наушниках в мегаполисе – очень правильное решение. Наушники именно не выцелены, а с какой-то духовной, чистой, возвышенной музыкой или с лекциями. Но этого недостаточно, понимаете? Если вы идете в автобус, с метро, вы должны сделать очень сильную жизненную позицию позитива. Мы, допустим, с другом просто радостно общались. Ну, не агрессивно радостно, а по-доброму радостно общались. И люди вокруг начинали потихоньку улыбаться такие. Они не то, что нам улыбаются, они каждая своем он стоит и улыбается. Но вот энергия радости, она распространяется, меняется атмосфера вообще И потом ты же в этой атмосфере едешь сам. Создайте эту атмосферу, когда зашли, и потом к ней будете ехать. Ну, это может быть не сильно хороший пример, но у меня был такой интересный пример. Два каких-то артиста, похоже, юмор, юмористического жанра они летели из Москвы в Краснодар в одном самолете с нами. И, по-моему, они немножко были под каким-то наркотиком, таким легким. Но я не к тому, что вот, надо всем под наркотиком быть, а к тому, что дальше произошло. Я просто вам описываю ситуацию. То есть они заходят в автобус, все стоят в автобусе, ну, сами понимаете, на самолет, каждый думает о своем. И в это время эти два артиста, потому что они точно очень талантливые люди, они начали балагурить, шутить, ну то есть вести себя очень смешного. И весь на автобус там просто покатывался. Потом из автобуса как бы один артист выбежал, встал, вот так, там где стоят стюардессы, стюарды, да, вот перед входом. Он встал вот так вот, и когда тот вышел, он начал давать ему честь вот так. А тот пошел перед ним и равняясь на него. Народ там весь попадал просто, понимаете, ну то есть... Но вроде бы нормальный человек не должен так себя вести. Но они так себя вели по-доброму, и люди все были счастливы, и всем было смешно. Весь полет мы угорали там над ними. То есть весь, все были настроены на этих людей, потому что они постоянно были источником позитива. И просто они смешили всех постоянно, всю дорогу. Все там, весь самолет ржал просто. Я не к тому сейчас говорю, что надо так жить. Я говорю о том, что мы можем стать источником позитива для других людей. Если мы поймем жизненную позицию, нельзя в автобусе, нельзя в трамвае, в метро быть хмурым. Это разрушает психическую энергетику человека. Вы как бы в это время весь негатив в себя впитываете, потому что мы не замкнутая система. Мы друг с другими людьми контактируем. Поэтому как минимум активная жизненная позиция, как минимум радостное настроение, как минимум улыбка на лице. Не обязательно кому-то, потому что люди могут агрессивно как бы среагировать, это будет осквернение. А просто сам по себе. Такой счастливый. Понимаете, и как бы ну как бы позитивный, очень добрый настрой к людям, потому что некоторые радостно так не любят вот. Не надо, нужно позитивный такой добрый настрой, это самая лучшая защита от всех неприятностей, потому что люди говорят, я не хочу ездить в метро, потому что я от этого устаю. Так вот усталость не от метро идет, она идет от людей, которые настроены неправильно и на тебя действуют. Поэтому всегда запомните, если вы уже на остановку встали, уже активная жизненная позиция, уже радость, уже наушник воплотнут в, в, в, в, в ухо, а потом раз, и пошла, пошла сила. Понятно, система. Звук побеждает судьбу. Звук. Взгляд может осквернить. Это опасно. Взгляд переносит карму. Человек может быть отчаянный несчастный, замученный, озлобленный. Во взгляде на другого человека есть опасность. Если это непредсказуемая ситуация. Автобус, трамвай непредсказуемая ситуация. Поэтому настройтесь на звук. Предсказуемый звук, на звук молитвы, на звук песни какой-то хорошей, на звук музыки, которая вам. Просто есть разные воздействия. Если, если песня со звуком то это активизирует разум. Что такое разум? Это болевые силы, способность решать проблемы, способность побеждать, воздействовать на ситуацию, преодолевать трудности. Значит, нужен звук человека. Разум активизируется от голоса человека. Если вы хотите воздействовать на ум, вы устали, замучились, наоборот, вам очень трудно, тогда просто музыка, музыка. Музыка успокаивает. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Она успокаивает, расслабляет. Голос человека дает силы. Какой голос? Да который ты любишь. Дает силы и способность побеждать. Если вам надо активизироваться, волевые вопросы решать, тогда с голосом. Если хотите, хотите успокоиться расслабиться просто музыка там допустим зодиат был такой там музыка только музыка она успокаивает ум это для успокоения для расслабления для отдыха нужно благостная музыка кто-то любит допустим классическую музыку там там там классической музыки чувство более активны чувственная деятельность выражена человек активно чувствами живет а в этих медитативной музыке все успокаивается. Никакой активности нет, человек просто в полусне такой находится в спокойствии. Что является самым неприятным проявлением городской жизни? Самым неприятным проявлением городской жизни является... Очень зажатая, напряженная замкнутость, в которой человек становится, очень жесткий стиль выбирает такого имперсонализма. То есть он не видит людей, не видит обстановку, он просто защищается броней. Это почему так происходит? Потому что человек устает от стрессов, от напряжений, и создается определенный психотип жизни в городе, в котором человека спрашиваешь, как куда-то пройти, и как будто ты в стену воткнулся. Это признак того, что человек не, не понимает, что гармония – это лучше, чем зажатость замкнутость, по факту эта же зажатость замкнутость она превращается в проявление жестокости по отношению к окружающему миру, но причина этой зажатости – просто невозможность по-другому как-то жить. Это берется от тупой обороны, понимаете, от того, что человек не может уже, он не знает, как с этим городом быть. Квадратным человеком может стать и женщина, и мужчина. Не обязательно мой грозный командир Ну, то есть это может быть просто человек, который не знает, как правильно жить. Правильно это позитивная гармония. Непресняк это неправильно. Негатив это неправильно. чрезмерная открытость тоже неправильно. Можно получить себе хорошую привычку. А вот внутренняя сила позитивная такая влияние, позитивная гармония правильно в городе, потому что ты перенастраиваешь на правильный лад других людей. Для этого нужно немножко напрягаться внутренне, но это помогает делать вот этот наушник, который тебе дает твой ритм, нужный. Это очень важно понять, что только такой стиль побеждает. В городе нет другого способа. Знаете, что вы если проехали где-то чуть-чуть, то вы потом можете отдыхать от этого много часов подряд, особенно женщины, которые очень чувствительны. Поэтому правила определенные нужны жизни в городе. Конечно, город нужен тоже, просто так вот сейчас в деревню не поедешь, потому что успеха не будет. Город дает успех, он нужен для успеха. Люди развиваются в городе, потом живут в деревне. Самый лучший способ жить как? Развиться в городе, получил возможности, живи дальше в деревне, зачем тебе этот город нужен? Там и люди добрее, и жизнь счастливее, и дольше. В городе продолжительность жизни сокращается. Какие у вас вопросы? Не скажу. Зачем Я просто где-нибудь найду какой-нибудь парк рядом, побегаю недолго, мы обычно бегаем километра километр 2-3, много не надо, в принципе, для полного счастья. Да, вот если колени болят, надо бегать потихоньку, понимаете? Всегда от обратного можно лечиться. Если спина болит, надо потихоньку нагибаться. Постепенно пройдет. Колени болят, надо бегать. И так далее. Но лучше сначала ходить. Ходить в радости, потому что когда человек ходит в напряжение, он разрушает себя. И он говорит, я и так целый день хожу, что у меня колени болят. Потому что ходьба должна быть в гармонии с природой. Понимаете, если я просто хожу, я истощаю колени. Что значит просто? Я о чем-то тяжелом думаю. Вот я на работе, допустим, двигаюсь целый день. Почему я не выздоравливаю? Потому что там я не насыщаюсь во время этого движения. Нужно движение в радости. Я же вам сразу показывал, а я лягу-прилягу, вы шумите-шумите надо мной березы. То есть нужен контакт с природой, понимаете? Нужен вот этот любовь. Не просто движение, а движение в обмене, в счастье. Почему нужен там... Бег вот этот общий, укрепляющий, вот, это нужно для того, чтобы войти в гармонию. Движение не всегда помогает, а только тогда, когда я с любовью его делаю. Женщинам лучше всего двигаться в танце, а мужчине лучше всего преодолевать препятствия в движении, куда-то бежать. А женщине лучше радоваться движению, двигаться в танце, в радости, в музыке, когда она отдыхает. А мужчина отдыхает, когда он, ну, надо победить себя нам побеждать самым здоровым становится да давайте микрофончиком так у нас нету вообще вам не подходит вирусная инфекция, горчица, желтая горчица. Микрофон. Здравствуйте. У меня такой вопрос, если пресский человек уже два года не видит, что он в депрессии, как его вытащить из этой депрессии, объяснить? Ага, хороший вопрос. Это следующая тема, то, что я хотел поговорить. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. на каждой лекции меня об этом спрашивают, на каждой лекции отвечаю, и все равно люди не, не слышат меня. Еще раз вам хочу об этом рассказать. Если вы кому-то хотите помочь, то есть три стадии этой помощи. Запомните, это общий ответ для всех. Всегда. Первая стадия. У человека живет в трех кругах жизни. Первый круг жизни находится внутри нас. Пока в нем порядок не наведешь, дальше два круга остальных остаются неприбранными. Там тоже бардак. Первый круг жизни находится внутри человека. Когда человек там наводит порядок, у него в сердце становится спокойно. «И на душе не случайно светло, и не случайно весело». Ну то есть у него вот тут внутри становится спокойно, хорошо становится внутри. Это внутренний круг жизни. Это означает, что внутри человек наполнился энергией счастья. Откуда можно получить спокойно? Можно получить от природы побегов на свежем воздухе, или позанимаясь гимнастикой на свежем воздухе, или дыхательными упражнениями на свежем воздухе. Если у человека страдает нервная система, ему надо дыхательные упражнения делать. Если у человека страдают кости и мышцы, ему надо двигаться на свежем воздухе, бежать. Или идти быстрым шагом. Если у человека страдает, он как бы, у него лишний вес, ему нужен пост с прогулками на свежем воздухе, потому что нам нужна энергия для поса тоже. Для лечение нужна всегда, нужны силы. Вот. Если у человека страдает кожа, значит, ему нужно. Мазаться маслами, которые помогают. Есть три масла лечебные. Кокос, топленое масло, сливочное и кунжут светлый. Вот из этих Они никогда не перегружают. Из этих масел одно вам подходит. Попробуйте одно из трех, какое-то подойдет. Если кожа страдает, каждое утро под душем намазывайте себя маслом и смываете лишнее масло. Все, что остается на вас, то будет лечить. Каждый день можно так промасливается чуть-чуть и когда вытирается полотенцем потом на кожу почти ничего не остается только запах вот это масло оно укрепляет кожу и волосы если волосы выпадают кожа страдает то вот такое промасливание каждый день даст с кожей результат хороший выберите одно из трех топленое сливочное кокосовое или кунжутное одно из трех вам подойдет у каждого своя конструкция да? Ну давайте, садитесь, я потом попозже. Вот, давайте продолжим вот то, что женщина сказала. Значит, первый круг жизни мы пройдем, пройдем, прошли. У нас есть три варианта. Первый вариант, чтобы счастливым быть любые. Второй вариант, чтобы счастливым быть любые дни. Свою любовь мы так беречь должны, чтобы не только нас с тобой двоем, чтобы грела всех она своих теплом, своей любовью мир весь обними, своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть любые дни. Второй способ получить здоровье — это хорошее, доброе отношение к людям. Если у тебя есть такие силы, то ты, получаешь, получая гармонию с этим миром, получаешь силы, энергию счастья. И у тебя вот здесь спокойно становится, потому что ты... Людям приносишь счастье. Понимаете, это второй способ. Первый способ природа, наполниться. Пробежался, сделал зарядку, на солнце побыл, ну, хорошо, наполнился. Не в спортзале аэробику делать, там нет энергии. На природе надо делать аэробику. На улице, пускай все смотрят, радуются вам. У меня вчера был бизнес-семинар, и я сидел низко, в Москве. Я сидел низко, меня никто не видел. И мы нашли способ сделать так, чтобы меня видели. И еще способ, чтобы мне радовались. У меня там вот складные стулья были такие. И меня посадили на четыре стула. Один за другой вот так. И получилось четыре стула. Вот так вот. Высота. И я сел на них. И все сразу улыбались. Супер. Отлично. Значит, у меня будет удачная лекция. Была хорошая лекция очень. Почему? Потому что все смотрели на меня, как я на этих стульях сижу. Не улыбайся, не было радости. Плавание подойдет, потому что контакт со стихией идет, с водой, пусть даже в бассейне, со стихией, конечно, конечно. Итак, если внутренний круг наполнился, Следующий этап, второй круг жизни, это круг между нами. Между мною и тобою ниточка завяжется. Ну то есть между нами, понимаете, второй круг. Это когда у меня есть силы ему дураку что-то сказать. Ну то есть между нами. Вот как помочь, вы говорите, как помочь? У вас должны быть силы помочь. У вас должно внутри сначала быть счастье. То есть вы должны быть наполненным человеком. Наполненное означает крепкое чувство собственного достоинства также. Человек устойчивый, ему сказали «ты такой-сякой», а он выдержал удар ему, психические удары. Он крепкий, потому что у него есть силы, он наполненный, у него энергия. Он может прощать, потому что есть силы. И он может шутить с близким человеком, по-доброму с ним разговаривать, шутить. Как бы вести себя так, чтобы он не злился переводить его настроение в лучшее настроение. Почему? Потому что у меня есть силы в этом втором круге жизни. У вас даже в первом нет. Как вы будете отдавать энергию, если вы истощены? У вас нету сил здесь, вы себя не наполнили. Наполните себя сначала, потом дальше по-доброму, шутками общайтесь с человеком. И третий круг жизни — это его внутренний мир по отношению к вам. Вот как он вас воспринимает, этот человек? Если вы пройдете два, то начнется меняться третий, и он начнет вас воспринимать как хорошего человека. Я с хорошим человеком живу. Это означает три круга уже пройдены в жизни. Ваша судьба находится в первом круге, она находится также во втором и находится в третьем. Только очень сильные люди способны все три круга побеждать. И они становятся счастливыми, потому что все их любят. Это значит много труда вкладывает в свою жизнь человек. Но если первого он круга не прошел, второй бесполезно лезть. Большинство людей сразу лезут во второй. Что там у тебя внутри непонятно? Надо ему объяснить, чтобы он был хороший. Да человеку не нужно никаких объяснений. Дай ему счастье, он сразу станет хорошим. Главная причина, почему мы плохие здесь. Потому что нам не хватает энергии. Вот почему вы думаете, ваш близкий человек плохой? Есть только одна причина. Ему тяжело жить, ему не хватает энергии. Если у него энергии хватает, но у него настроение хорошее, разве он будет плохим? Он будет хорошим, все прощается, когда настроение хорошее. Праздник, допустим, все прощается. Событие какое-то хорошее в жизни. Или просто мы поехали на природу, у нас есть солнце, вода, и сразу мы ожили чуть-чуть, и все прощается. Мы ходим уже в обнимочку, все хорошо, а дома грызлись. Почему? Потому что не хватало энергии, все. Так наполнитесь тогда этой энергией, наполнитесь от природы, наполнитесь от людей. Как наполниться от природы? Надо заставить себя пойти на природу, а потом заставить себя ее любить. Потому что когда ты приходишь, ну полюби ее холодную или горячую, любую ее полюби. И тогда она начнет с тобой дружить, давать тебе силы. Чтобы с людьми получать энергию от людей, надо... Сделать подвиг, совершить, в метро зайти и начать радоваться людям, это подвиг, Ну все Радуются. Понятно. Сектант. Mm -hmm. Радуются сектант. <радуется> <радуется> <радуется> После лекции вчера в этом, в Измайлово, меня люди окружили после лекции вечерние, И мы там по-доброму так общаемся. И женщина подошла. Магазинчик рядом, там много магазинов в фойе. Женщина подошла, такая трясет ее. «Что вы здесь? Сколько еще будете здесь стоять?» мы говорим, а, ну, что Она говорит, «Вы отвлекаете на себя внимание. Люди должны покупки совершать в магазинах». Когда люди радуются, это неприятно всегда. Это если бы со мной вместе радовались. И вы там, наверху, не почти как слоны. И так далее. Как сохранить семью? Да, еще очень важный момент. Как бы, вот эта усталость вся, она копится, копится. И постепенно проходят три стадии. Первая стадия ⁇ мне не хватает сил. Вторая стадия ⁇ я получаю хроническое заболевание. Третья стадия ⁇ онкология. Это последовательные стадии развития одного и того же события, которое называется ⁇ нежелание жить ⁇ Если хочешь жить, живи. Жизнь означает подвиг всегда. И подвиг у женщины и мужчины имеет разное проявление. Женщина побеждает себя с помощью гармонизации себя с социумом, она в социуме получает силы. Допустим, женщина решила встать пораньше, что она должна сделать? Она должна договориться с подружкой встать пораньше, и тогда они обе встанут пораньше. Женщина побеждает судьбу с помощью коллективной силы, ей надо очень активной социально быть. Энергия любви должна крутиться постоянно у нее. Должна быть очень социально активной, тогда энергии любви хватает. Как некоторые женщины спрашивают, не, ли, не могу выйти домой. Да? Как знаете, есть вот семена, посадил, одно семечко растет, такое… Второе такое… Каждый по-разному растет. Почему? Потому что разные настрой. Но когда семечко вырастает, хоть хилое, хоть нехилое, дальше все распускаются. И когда растение распускается, уже нет вопроса, красивое оно или нет. Правда ведь? Оно расцветает, оно всегда красивое. И все нравится, все подходят, Неважно, как оно росло там. Важно, что оно распустилось, но красивое. Девушка не может выйти замуж, если она не распустилась. Утверждение. Чтобы распуститься, нужно победить судьбу. Также и мужчина тоже не может утвердиться в жизни, быть счастливым, пока он не победил себя. Понимаете, для женщины победа себя, то сильнейший побеждает. Что значит выйти замуж? Это же не бескорыстная вещь, понимаете? И для мужчины, и для женщин. Это значит, что надо мужиков просто сбить с ног. Девушки, понимаете, сбить с ног. И некоторые думают, что сбить с ног означает намазать, намазать, намазать красиво, и все, сбивает с ног. Нет, не работает система. Внешнее подчеркивает внутреннее. Если есть только внешнее, внутреннего нет, это все равно, что накрасит противогаз. Ну, красивый вроде но замуж брать не хочется. Противогаз замуж брать не хочется. Почему? Потому что нет внутреннего ничего. Девушки, смотрите, все очень просто. Если вы в социальном плане становитесь очень активными, любите всех, старайтесь заботиться обо всех. Куда идет эта сила? Ваше, вот, вот ваше это желание всех заботиться, куда она идет? Куда? Вот сюда она идет, запомните, вот сюда. У женщины вся сила идет в красоту, запомните. И когда она становится сильной, это значит, что у нее чувство собственного достоинства становится сильной, она верит в свою красоту, уважает себя за свою силу внутреннюю. Когда она становится сильной, она видит, что она эффектная, влиятельная. Когда у нее нет вопроса, выйду я замуж или нет, у нее есть вопрос, за кого? Что много желающих. Но если у вас вопрос, вы говорите, что -то никого нет, нет желающих. Это значит, что вы не красивеете, не дел, не живете правильно, это значит, вы кисло живете. Никому счастья не приносите, просто сидите дома и мечтаете. Наполнитесь от природы, от людей, от Бога. И отдавайте всем социум, сделайте социум счастливым, женщинам. Это счастье от социума сделает вас красивой назад, обратная связь. Когда вы станете сильной, все начнут на вас смотреть. Побеждает сильнейший в этом мире с точки зрения личных отношений. Запомните. Все очень просто. Каждая женщина, каждая девушка имеет право быть сильнейшей. Все. Каждая девушка красивая, просто она об этом не знает. Красота — это просто сила женской энергии. Каждый мужчина крепкий, сильный, он просто об этом не знает. Ему надо стать сильным. Но Он сам хочет быть сильным, он становится сильным. Сильный и сильный мужчина побеждает. Есть физическая сила, некоторым девушкам нравятся физически сильные. Есть психическая сила, есть сила разума, любая сила вызывает восторг у девушек. Сила означает мужская красота. А влиятельность, способность всех любить, это женская красота. Вот и вся разница. Красивый человек, нужен кому-то, и создается поэтому семья. Я вам ответил на вопрос, почему я никого, никому не нужна. А? Природа не дает энергии, пока человек живет, природа дает энергии. Ну тогда в микрофон возьмите, а то мы сейчас так будем с вами. Нет, нет. Я помню, ехал в поезде бабка с деткой, он лежал на верхней полке, а она на нижней, и они ругаться по страшному начали, потому что они друг друга не слышат. Так и мы знаем, кто спрашивал. 6. Я сто процентов не получаю от природы вот той энергии, которую я всегда... Я, у меня есть дерево свое, я там все подтверждаю. Это значит, что у вас идет плохой период и вам надо больше с ней контактировать, чтобы получать энергию? Больше контактировать? Нет, просто раз в полгода, я не знаю почему, может быть странно звучит, и мне снится сон. Я пью кровь, и пол, вот полгода я насыщаюсь. Я не знаю, что... Это влияние духов. Духи начинают влиять на человека в том случае, если у него идет тяжелый период. Все, кранты да? Раз в полгода. Именно вот полгода я боюсь этих снов. Я... Ну, то есть вы считаете, что вам кранты, да? Нет, я, я просыпаюсь, но у человека я как воздушный шарик, а мне все тянутся люди, знаете, у вас есть одна проблема большая, вы вообще меня не слышите сейчас ноль ноль контакта идет что-то хотите сказать, говорите, говорите Но вы же вопрос задали будете слушать если будет слушать, не говорите нет как есть такая притча один наставник говорит своему ученику "Слушай, ты все время не перечишь ты никогда меня не слышишь, когда я тебе говорю. Он посмотрел на него, на учитель, говорит, нет, учитель, я вас слышу. Вас плохой период идет. Этот период истощает вас психически. На истощенное сознание нападают духи, и они меняют философию жизни. Они вам свою философию в голову впихают. Это опасно очень. Правильно, природа убирает эти силы, то есть нужно больше контакт природы, природой. В аскезии. Вот вам хорошо не просто стоять возле деревца, а бегать. Когда вы бежите, не смейтесь, я вам серьезно говорю, когда вы бежите, вы постепенно обретете силу психическую. Эта сила выгонит всех духов, и ваше мировоззрение изменится. Вам не надо будет пить ни кровь. Понятно, мне? значит вы перегреваетесь просто жарко от жары вы просыпаетесь давайте я буду читать лекцию дальше итак я начал вам говорить о хронических заболеваниях есть такое понятие психические каналы в теле человека эти психические каналы они с возрастом у человека забиваются с течением времени и есть психическое старение и есть физическое старение Физическое старение — это не так уж быстро. Физически человек стареет к 100 годам. Но в основном все погибают от психического старения. Что такое хронические заболевания, что такое рак? Это все психическое старение, не физическое. Психическое старение происходит из-за того, что каналы психические не получают достаточной энергии для регулирования организма. Эта энергия идет от природы, от людей, от Бога. Если человек не контактирует с этими тремя видами сред правильно, то у него постепенно проходят три стадии развития заболеваний. Первая стадия – усталость. Вторая стадия – боль, то есть хроническая болезнь, нарушение функции. И третья стадия – злокачественная опухоль или Ну, как истощение полное какого-то органа. Допустим, там, цироз печени, там, и так далее. Что делать? Для того, чтобы очистить каналы психические, существуют методы омолаживания. И я вам уже их рассказал. Для того, чтобы омолаживать нервную систему, нужны задержки дыхания. И вообще дыхание. Дыхательные упражнения омолаживают нервную систему. Если вы чувствуете очень сильно, устаете от работы, нет сил жить, нужны дыхательные упражнения на природе. Дальше. Внутренние органы, когда страдают, нужны посты. Лечение внутренних органов идет постами. Если страдают мышцы, мышечная и костная система, нужно движение. Нужен бег, там, допустим, Длительные однотонные упражнения, или наклоны, там, или бег, ну все, что, выберите что-то для вас. На свежем воздухе означает контакт с природой. Если кожа страдает, то с кожи нужна контакт с маслом. Она вылечивается таким образом, очищается, а тонкие каналы побеждаются таким образом. И все виды тонких каналов побеждаются с помощью неподвижных положений тела, статических движений. Фактически, когда человек не двигается, то он начинает замечать определенные вещи, которые его пугают. Первое, что он замечает, тело как будто бы отекает. Это значит, что тонкие каналы начинают пробиваться. И оно отекает в тех местах, где есть болезни. Если вы, допустим, неподвижно стоите. Следующий этап. Появляется жар в теле. Это значит, что тонкие каналы пробиваются уже. Они начинают воздействовать, возбуждать среду. И третья стадия – это отек, затекает, то есть это означает движение пошло, но оно очень деструктивно действует, напряженно действует. И четвертая стадия легкости теле. Обычно у человека, чтобы ему пробить каналы, нужно от 20 минут до 40 минут в одном положении находиться. И все эти четыре стадии проходят. Большинство людей сразу не могут пройти все эти четыре стадии, потому что организм не готов к таким перегрузкам. Поэтому человек даже хотя бы просто доходит до первой стадии, у него все, ну, тело затекает, и он меняет положение тела. Это уже хорошо. Постепенно вы научитесь проходить дальше, дальше, дальше, и будете полностью очищать организм от вот этих вот закупорок, каналов психических. А? Да, надо стоять неподвижно, и лучше всего в это время молиться. Потому что в это время человек должен питаться какой-то силой. Или он медитирует, то есть умом настраивается на природу, любит природу. Или он молится, вот. Или он просто находится в каком-то, ну... Ну, то есть молитва и медитация, вот два варианта всего. Значит, слушайте дальше. Точно такое же очищающее действие оказывает пост. Когда человек просто пьет воду, ничего не ест, у него возникает чувство голода. Вот это чувство голода означает, пошли пробиваться каналы. Потом у него возникает последовательно жар в теле, слабость и легкость. Когда он доходит до легкости, то он прочищает каналы все. Лучше всего не поститься больше одного дня и постепенно доходить до этих всех стадий через длительное повторение по 100 раз в неделю. Если человек постится больше одного дня, он истощает, истончает свою психику и становится менее защищенным. У него защитные психические слои истощаются. То это опасно. Теперь, мы с вами поговорили о внутреннем круге, да? Теперь, как истощается следующий круг жизни, при жизни в городе Если вы чувствуете, что вы постоянно вам не хватает общения, отношений. Вы чувствуете одиночество. Это значит, вот этот второй круг жизни у вас истощается. Значит. Вторая стадия — это конфликтность. То есть люди как бы прерываются через это одиночество, наваливаются друг на друга. Одиночество может быть даже в отношениях с кем-то. Вот я живу с мужем, но я одиноко. Это значит, что у нас не хватает энергии, которая берется от природы, от людей и от Бога. Как берется служением этим объектам? Что такое служение? Это любовь. Я люблю природу. Я люблю людей. Я люблю Бога. Я хочу любить. Я заставляю себя любить. Может, я и не люблю, но я заставляю себя. Я хочу так жить, любя. Радуюсь природе, заставляю себя на природу. Радуюсь людям. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Но я же не желаю всем счастья. Нет, я хочу желать всем счастья. Я желаю всем счастья. Заставляю себя. Дальше. Молитва по отношению к Богу. Я чудо не чувствую Богу. Ничего страшного. Продолжай. Почувствуешь со временем. Во втором круге люди не хотят разговаривать друг с другом. Это первая стадия. У них нет сил. Вторая стадия скандалы. Это значит, что. Они уже накопили там грязь, и когда начинают пытаться контактировать, она выходит наружу, начинается скандал. Третья стадия депрессия, то есть разочарование. Вот девушка говорила, мы как-то, а вот. да, мы как-то, это уже третья стадия между вами, там уже все, уже смердит в отношении. Накопилось вот этом во втором круге очень много грязи накопилось. Дальше разруха уже идет, после третьей стадии уже все, хроническая инфекция превращается в летальный исход, понимаете? Даже на третьей стадии можно все исправить, надо отсюда начинать, из внутреннего круга. Второй круг жизни не исправишь, если ты во внутреннем неправильно. И в третьем круге жизни как происходит разрушение? Чистые отношения, мы понимаем друг друга. Дальше, первая стадия разрушения. Чего-то, я не пойму, что ты хочешь. Вторая стадия разрушения. Мне неприятен человек. Люди говорю, люди думают, мне неприятен, значит, это что значит? Это значит, что я ошиблась или ошибся. Мне надо какого-то другого найти, чтобы был приятен. Это знаете, с чем можно сравнить? Вот вы зубы не чистите, изо рта воняет, вы вот приходит стоматолог, говорит, вырвите мне все эти зубы, они не неприятные, они из них воняют. Почему-то к своему рту так мы такой философии не, приниме, не меняем. Или к своим детям. Допустим, с ребенком нарушились отношения, стал неприятным ребенок. Уберите у меня ребенка, и он мне неприятен. Это мое. Как это уберите? Но муж это тоже мое или жена. То же самое. Почему мы убираем из своих отношений близких людей? Потому что мы не понимаем этого. Это тоже мое, воняет зубы твоих отношений. Вот и очисти их зубной пастой любви. Сначала внутренний круг нужно очистить, стать самодостаточным, потом в отношениях навести порядок, а потом мир, внутренний мир. Сначала мы понимаем друг друга, потом не можем понимать, потом он мне неприятен, и потом дальше что? Пошел вон. Я не могу переносить этого человека вообще. Как я с ним буду жить? Это значит, что там бардак просто, и все. Наведи порядок и живи. Итак, у меня к вам вопрос, если вы слышали сегодняшнюю лекцию. Какая главная причина всех наших проблем? Нехватка сил, Нехватка сил правильно. Откуда берутся силы? От природы, а берутся. Не от природы берутся силы, а от служения ей. От гармонии с ней. То есть нужно служить природе, любить природу. Когда ты бегаешь, не просто тупо бегай, а люби всех вокруг, радуйся. Завтра на концерте будет звучать такая песня. Радуйся. Радуйся, земля. Радуйся, радуйтесь, люди. Хотел бы несколько слов сказать о том, что делают эти артисты. Это моя давняя мечта. Я хотел, чтобы мои лекции воплощались в игру, в действие, практическое действие, максимальный контакт с залом. И когда я это объяснил с артистом, они говорит, мы не знаем такого жанра. Это было лет семь назад где-то. Говорят, это не театральный жанр вообще, то, что вы говорите. Я говорю, ну мне он нужен, и они пошли постепенно к этому жанру. И вот сейчас уже они начали воплощать, может быть, у них еще не отточено все, но они начали воплощать именно этот жанр. Начинается спектакль, и постепенно идет контакт с аудиторией. То есть это как лекция, но в виде игры. И там шутки, смех, и люди все вовлекаются в это, и они понимают, как правильно отношения строят. То есть то же самое, что на моих лекциях, только в виде игры. Все ближе и ближе к театральному жанру, вот то, что они сейчас делают. Это потрясающе. Кто из вас видел театр Ники, вот. это будет новое уже, ближе к вам, еще ближе представление, завтра вы увидите. Это будет ваш подарок вам на Новый год. И еще завтра чем мы будем заниматься? Первая часть лекции, это будет настройка на будущий год, это очень важно. Точно так же, как человек контактирует с настоящим, он должен также учиться контактировать с будущим надо уметь настраиваться на будущее. Для этого надо чувствовать следующий год и радоваться тому, что он такой. Вот я завтра вам расскажу, как бы, какой он, а потом будем радоваться ему, учиться. Так вы почувствовали, да? Было бы чем радоваться, да? А надо все равно. Каждый год — это хороший год. Если человек не хочет принимать его таким, он не будет счастлив в этот год. И поэтому нужна настройка, нужно настроиться, чтобы принять. Если девушка хочет замуж выйти, она должна настроиться. Парень говорит, ты замуж за меня пойдешь? Она вроде любит, но она говорит, давай я завтра тебе отвечу. Зачем мне нужен этот день? Чтобы настроиться, она должна вот решить для себя настроиться, что я хочу вот в жизнь жить с этим человеком. Я хочу настроиться, она хочет замуж. Но она не может просто так сказать, да. И нужно принять его, настроиться. Понимаете, точно так же надо настроиться на семнадцатый год. Слово семнадцатый уже так немножко потряхило. Да? Правильно, потряхивать правильно. Надо просто настроиться, и тогда все будет нормально. Итак, что же происходит с человеком в городе? С городом в городе происходит с человеком стрессы, происходит бесплодие, происходит курение, происходит алкоголизм, происходит депрессия, происходит разврат. И если вы с этим, с чем-то из вот этих всех столкнулись в своей жизни, не удивляйтесь, это всего лишь нехватка сил. Разврат происходит от того, что человеку не хватает энергии любви, депрессия. Происходит от того, что человеку не хватает энергии природы, отношений с этим миром. Он замыкается, как растение завидает. Алкоголизм возникает также от того, что не хватает энергии людей. Курение от усталости, бесплодие от сниженной энергетики. Не хватает женской энергии, земли и воды у женщин в основном. И от этого бесплодие. Стрессы возникают из-за того, что человек верить не во что, что надо. Счастье хочет получать не от правильных источников природа, люди и Бог, а от тех, которым выдумал сам. От этого стресса возникает. Что же нужно делать? Кроме того, что я сказал, нужно еще понять такую вещь, что в городе есть колоссальные преимущества. Вот вы сейчас пользуетесь этим преимуществом. В деревне семинаров не бывает. Знаете, и даже не только в деревне, иногда ко мне подходят и говорят, прийти, пожалуйста, к нам в Пупыркино, Олег Геннадьевич. Я говорю, ну я приеду, совершу аскез. Сколько вас там придет на лекцию? 25 человек. Замечательно, я лучше поеду в Питер. Что на лекцию придет 800 человек, больше пользы для всех. А в Пупыркина послушайте лекцию в записи. Надо пользоваться этим преимуществом. Город нужен для того, чтобы развиваться. Город, особенно такой, как Питер, он нужен. Почему? Потому что здесь есть культура, здесь есть история. Вы видели это все или нет? Или только работу видели? Исходите туда, где есть культура, посмотрите. Культура — это энергия любви. История — это энергия любви. Картина — это энергия любви. Все эти Пушкина там и так далее, все это энергия любви, эти дворцы... Это все то, что наполнено этой энергией любви. Человек должен также понимать, что история, культура являются той силой, которая возрождает жизнь. Если вы любите Питер, вам здесь хорошо жить. А если видите в нем только сырость и темноту, тогда вам будет плохо в нем жить. Найдите в нем то, что дает любовь. Исаакиевский собор, пожалуйста. Ищите святость, святыни. Есть много святых мест прямо внутри города. Это правильное восприятие жизни. А если человек неправильно воспринимает, значит, он очень замкнутый, темный. У него нет глубины, и поэтому он несчастный. Жилые проспекты башни старинные, это Москва. Ну то есть, про Питер тоже есть такие песни, процентов Надо просто петь... Любовь к своему городу, в котором ты живешь, любить его, любить свою страну, любить свое правительство, любить свой город, научиться любить все, что ты должен любить. Можно ругаться с правительством в своем сердце. А чем это отличается от ругани с начальником? Да ничем. А чем это отличается от ругани с мужем? Да ничем. А чем это отличается от болезни внутри тела? Да ничем. Просто это разные круги жизни. Есть круг, круг внутри страны. Можно в гармонии жить, любить правительство, любить народ, любить отчизну, верить в нее. Это круг жизни дает человеку счастье, развитие как личности. Дальше. Можно любить свой завод, свою, свою фирму там и так далее. Понятно, что любить все непросто. Есть же проблемы, недостатки. Но ну, тебе дал Бог вот здесь трудиться. Он дал тебе здесь деньги, тебе дают. Но ну вот ты радуйся и люби это место, потому что тебе здесь дают энергию любви. Деньги это тоже энергия любви. Это возможность жить. Без денег невозможно жить. Поэтому человек должен стать сильным, самодостаточным. Но это невозможно, если не тратить эти силы. Надо понять, куда их использовать. Надо все полюбить вокруг. Все, что у тебя есть. Это твоя жизнь. Это твоя жизнь, полюби ее, свою жизнь. Вот везде, во всех ее проявлениях. Но чтобы полюбить, нужны силы. Силы. Если человек не знает, откуда брать, у него не будет силы. Мы поговорили с вами от силы, от природы, да? Силы от людей. Тоже надо знать, как. Есть много песен об этом. Сила от людей, как брать. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утру, пусть оно заходит в дом. Видите сравнение с тем же самым. Точно так же, как к природе, так же и к людям. Как солнце, пускай заходит в отношениях с людьми к вам. Пускай заходит. Отдавайте счастье другим всегда. Прощайте, просите прощения. Чтобы отдавать счастье, нужно пройти все этапы. Первый этап ⁇ заставить себя. Не тяжело. Заставься, улыбнись. Не заставишь, ничего не будет. Доставьте. Заставьте себя. Идите, посмотрите в глаза. Понятно, что он будет смотреть сначала как волчонок, что не хватает любви, ему тяжело, ему больно этому человеку близкому. Улыбнитесь ему, скажите «прости», учитесь говорить «прости», даже если вы не виноваты ни в чем. Просто «прости» означает давать дружить опять». «Давайте жить дружно». Не Леопольд Полдерутуус, выходи. «Давайте жить дружно». И отношение с Богом самое сложное. как с людьми правильно отношения строить. Нужно заботиться о них, Найдите себе какой-то способ. Нужен человек должен в социуме что-то стучаться, он должен стучаться в социум. Можно собаку начать, собачек кормить во дворе. Тоже надо заставить себя пойти, ту собачку найти. Ее накормить. кормить. Но потом сама вас будет находить, не волнуйтесь. Первый раз тяжелее всего. Или бабушку голодную какую-нибудь. Но сначала будет сомневаться, может, это трава. Мы разок как-то вз... просто много-много очень напекли пирожков в дорогу. Несколько дней ездили, поехали в поезде и много-много пирожков напекли. Когда мы первый день проехали, поняли, что очень много напекли лишнего. И нужно как-то эти пирожки раздавать людям, чтобы польза всем была. И с нами ехал целый детский дом. Подошли к воспитательнице и говорим, мы хотим накормить всех детей пирожками. Она такая испугалась. Откуда вы? Кто такие? Начали объяснять, кто мы такие, откуда мы. Потом говорит, дайте мне пирожок. Нет, я сама выберу, я говорю, замечательный. Принесли ей целую корзину пирожков, она думала, думала, раз выбрала самый некрасивый. Начала есть. Ела-ела-ела. Вкусные. Потом посмотрела, самого большого ребенка подвела, говорит, ешь. Он раз взял пирожок, съел, а можно еще такой? Нет, тебе нельзя, а следующий. И всех детей накормили по пирожку. Все были счастливы. Потом весь поезд был счастлив. Энергия любви начала обмен вот этим между детьми. Они подбегали к нам, смотрели на нас. такие, И не дружили, потому что они чувствовали через пирожки энергии любви. Точно так же ваши соседи будут вам улыбаться, когда вы будете их кормить пирожками. Собачки будут вилять вам хвостом на улице. Бабушки будут смотреть на вас. спать, Молодец, доченька, спасибо тебе. Начнется жизнь, понимаете, сейчас люди не живут. Люди не живут сейчас, они все, все вокруг, все пусто. Нет жизни, потому что нет отношений. Выйду на улицу, гляну на село, Девки гуляют, и мне весело. Отношения, значит, есть, понимаете? Там на, на, они раньше фильм показывали, там на гармошках играют. Откуда они их взяли? Может, они придумали? Так раньше играли на гармошках по селам, а сейчас никто не играет нигде на гармошках, потому что люди ну, сидят смотрят, что там показывают. Это же не жизнь. Нет обмена, ты ничего не делаешь, ты только показывают и показывают, показывают. Человек не может только есть, надо что-то делать. Жизнь не состоит из этого, в одну сторону. Конечно, это непонятно, но надо так жить. Мы в подъезде поставили шоколадные конфеты, мы не едим шоколадные конфеты с женой, не дарите. Поставили шоколадные конфеты. В подъезде в Москве жили. После лекции подарили коробку. Я поставил, открыл. И никто не взял. Она так открытая простояла. Потом какой-то ребенок на следующий день проходил, видно одну конфетку взял, тайком у родителей. Раз съел. Одной конфетки нет. Потом раз еще трех нет. И потом через час вся пачка нету. Потом ставим следующую коробку. Проходит два часа, нету. И так несколько коробок. Потом цветок туда поставили. И стакан воды. Поставили графин, цветок. Графин каждый день с водой. И написано, полей меня. Мне хочется пить. Все, начали улыбаться все в подъезде. Понимаете, цветочек на одном этаже, потом на втором. Потом картинку там поставили ненужную какую-то. И все началась жизнь. В такой подъезд воры не зайдут. Потому что там все прибрано хорошо. Они заходят в пустой подъезд. Там, где жизни нет. Если в подъезде жизнь есть, он защищен. Плохое настроение туда не зайдет. Воры туда. Грязь туда не зайдет. Потому что если подъезд защищен, это мой уже подъезд. Понимаете? Не то, что у меня квартира, а здесь не мое. Можно плюнуть туда. Нет. Там уже все моют, потому что это мой подъезд. Чистота уже. Женщина начинает там убираться. Почему? Потому что это наш подъезд, это наша любовь, это наша жизнь. Мы там с удачем вместе, мы любим друг друга. Понимаете, о чем я говорю или нет? Я вам сейчас рассказываю этапы размораживания замороженной городской жизни. Отмороженной, понимаете? Правильно сказать. Надо его размораживать все это. Нужно учиться, общаться. Здравствуйте. Я, допустим, сейчас в деревне поселился. Каждый ребенок Знает он меня или нет, я по деревне прохожу, по этой улице, где я живу. Здравствуйте. Я его первый раз вижу. Здравствуйте. Знаете, потому что такая культура. Ее надо создавать, иначе жизни нет. Когда между двумя квартирами нет отношений, начинается вражда. Она потом переходит в страшные вещи совершенно. Нужны отношения, чтобы не было вражды. Так же, как между странами тоже. Нужны отношения, иначе вражда будет. Так же между квартирами. А это означает, что надо вкладывать вот это пространство отношений, пространство людей. Если туда не вкладываешь, ты будешь одинокой. Почему одинокая? Потому что нет силы. Почему нет сил? Потому что не живешь этой жизнью между, между отношениями. Хорошо. Взять, допустим, работу. Почему ты устаешь на работе? Потому что нет отношений. Если ты всех любишь, тебя хорошо на работе. Почему нет семьи? Потому что у тебя нет силы создавать эту семью. Женская сила — это сила отношений. Мужская сила — это сила побед. Мы разок в этом... В Красноярске. Бегаем на стадионе. А, это было... Не в Красноярске, а в Иркутске. Бегаем на стадионе возле дома. Там школа и стадион. Огромный микрорайон, куча больших домов. Бегают всего три человека. Мы вдвоем еще один какой-то там полупоколеченный там. Видно, уже приперло. Больше никого на стадионе нет. Почему? Потому что все возле телевизоров. Это значит, что они жить не хотят. Как определить, что жизни люди хотят? Весь стадион полный, все бегают, все прыгают, все зарядки делают. Это значит, что люди живут. Иначе они будут помирать потихоньку просто и все.